Приветствую вас, друзья. Собрался я написать маслом, маленькую картинку, 20 на 30 сантиметров. Есть у меня напольный мольберт, для больших картин. И настольный мольберт, для средних. На большом мольберте, не закрепить маленькое полотно, а на настольном, вообще нет креплений. Да и писать мелкоту, в вертикальном положении, неудобно, рука на весу. Вот я и решил, смастерить себе, настольный планшет из пластика. На его изготовление ушло всего 30 минут времени. Плоскость, на котором будет лежать холстик, 30 на 45 сантиметров. Толщина пластика 4 миллиметра. Вырезал два уголка из пластика 8 миллиметров. Они будут являться ножками планшета. Угол этих ножек можно делать произвольно кому какой нужен. Приклеил эти ножки к плоскости планшета. В заранее вырезанные пазы в ножках приклеиваю пластиковую пластину 4 мм толщиной для жесткости. Обрезал ее излишки канцелярским ножом. Из пластика 8 мм вырезал полоску в 1 см приклеил ее на лицевую сторону планшета получился своего рода упор на который будет опираться маленький холстик если планшет сделать побольше в ширину допустим 45 см то на нем можно располагать холсты или бумагу для акварели в горизонтальном и вертикальном положении до отретьего формата. Вот такой планшет у меня получился. На нем я буду писать девушку в валевом платье. Смотрите видео про девушку в валевом платье. До встречи, друзья!